Вопрос: Как в семье Индов можем вместе создать бизнес, чтобы приносил прибыль всем нам и в дальнейшем каждому родившийся ребенок из семьи Индов можем? Только нам придется это все интегрировать. Вот смотрите, как это будет выглядеть. Допустим, у нас, допустим, в семье Индов на сегодняшний день есть, допустим, 10 тысяч человек. Я нахожу, допустим, товар, который может очень хорошо продаваться. И заставляю этих 10 тысяч человек шить сумки дома. И эти сумки я начинаю продавать или предлагать, или там делать пуговицы, или делать сумки, или там еще что-то. Скажите, вы захотите этим бизнесом заниматься? Также должны будут быть люди, которые должны этим всем управлять. Также должны быть люди, которые будут там еще что-то делать. Кто-то не захочет делать сумки, кто-то захочет еще что-то. Именно поэтому объединить людей, чтобы это приносило всем прибыль, очень сложно. Потому что один человек, управленец, другой человек умеет шить сумки, третий человек не хочет шить сумки, но он плохой управленец, вообще мечтатель, не умеет ничего делать, но обязательно хочет управлять. Вот у меня был сегодня разговор с человеком. Человек говорит, я разбираюсь, что такое продавать и там таргетированная реклама. Я задаю вопрос, скажите мне, при выборе, при выборе аудитории, допустим, вот я хочу продавать, допустим, я хочу продавать, допустим, препарат, улучшающий память. Скажите мне, какую аудиторию выбрать. Но это должны быть женщины, это должны быть хорошо. А какие их интересы? Но это должны так интересы какие? Причем тут это должны быть женщины с моего региона? Я это и сам знаю. Интересы какие? Какие интересы у них? Кто они это? А специалисты? Это женщины с детьми или без детей? В чем их интересы? Кто эти люди? Вот если был бы человек специалистом, он бы мне ответил, причем дал бы там из каких-то там своих выводов, сейчас вы понимаете, появилось огромное количество людей, которые говорят, у меня можно научиться, и дальше самое простое, делать рекламу в Facebook или делать рекламу в Инстаграме. Но я вам хочу сказать, что это очень сложная работа. Почему? Дело в том, что для того, чтобы ее сделать, вы должны уметь очень много в чем разбираться второе просто делать не неся никакой ответственности это тоже неинтересно, потому что человек который допустим у меня есть такой человек он живет в одессе он умеет делать продажи через э, сеть, которая называется instagram у него хорошо получается я решил к нему обратиться и говорю ты бы мог мне помочь там настроить и так далее он говорит андрей Андреевич, количество работы которое у меня есть зашкаливает и мне новая не нужна к сожалению при всем уважении к вам, не могу вас взять к себе на работу, потому что количество заказчиков, которые... Ну и мне уж заказчики не нужны, потому что он выявляет товар, который необходим сейчас рынку, покупает там часы какие-то, создают такую рекламу, и ее продвигают и делают одностраничные лендинги, и продают то, что необходимо. И у него есть там 20-30 наименований стабильно продающегося товара, за счет которого он зарабатывает свои там 7-10 тысяч долларов в месяц. Это такая особенность, а мы начинаем на это попадаться. То есть там придумал себе какой-нибудь Вася, что он является специалистом, что он научит кого-нибудь за деньги, сам при этом ничего не умеет, при этом внушает людям, что они теперь умеют, идите вкладывайте деньги. Люди вкладывают деньги, у них не ничего не продается, у них нет ни одной продажи, и после этого, ну так а смысл брать человека, который сам по себе ничего своего не продал. Я понимаю, если человек сказал, я там а, уже на протяжении трех лет Продаю даже там просто дождь в бутылках закупоренный. Сегодня разговаривал с человеком одним. Его зовут Антон. Антон, кстати, привет, ты, наверное, смотришь. И он говорит: Я занимаюсь уже три или четыре года водой. Знаете, как им тяжело эта вода доставалась? Это вода с высоким содержанием кремния. Она действительно очень популярная бы могла быть в, за границей. Я ему говорю, он говорит, То там, знаешь, сколько мы вложили, заплатили, добыли, поставили эту штуку, которая там укупоривает эту воду, этикетки и, там, и так далее. И вот когда он это все брал, он приехал ко мне и говорит, хочешь быть моим партнером? Я ему говорю, нет. Он говорит, почему? Потому что этой водой занимается огромное количество компаний. И огромная сумасшедшая конкуренция. И для того, чтобы эта вода продавалась, необходимо купить машины. В каждом городе открыть склад, туда поставить этих и ревизоров, и складских, и Одного человека поставить, который будет маркетингом заниматься, и людей, которые э, логистикой, куда кому ехать, чтобы занимался, учетчика, э, при этом еще и какие-то проценты придумать и начинать развозить. И он говорит, ну так и что, мы займемся. как ты здесь о все Для того, чтобы накрыть только город Киев, я посчитал, необходимо было в год затратить от 300 до 500 тысяч долларов. Для того, чтобы, и если эти деньги потратить, то в конце, за, пол, за год э, доход будет от этой воды ну, приблизительно 50-50, приблизительно я там считал, до 100 тысяч долларов в год. Таким образом, по 10 тысяч в год. Если вложить 500 тысяч на раскрутку и содержать такое количество людей, платить все аренды, и так далее, то доход будет по 10 тысяч долларов каждый месяц. Эти 10 тысяч долларов поделить на меня и этого человека, еще одного партнера, получится по 3 тысячи долларов. Ну и неинтересно получается, потому что 500 тысяч ты вложишь, а потом будешь каждый месяц по 3 тысячи. Конечно, она будет с годами продаваться, на следующий год она продастся уже не на 50 тысяч, там, а на 70. А еще через год не на 70, а на 100, а через 10 лет это будет уже там, может быть и полмиллиона долларов, если она действительно будет нравиться и так далее. А так вообще это очень дешевый продукт, дешевые продукты тяжело продавать.